Представьте себе, что из пункта А в пункт Б равномерно движутся автомобиль, велосипедист и пешеход. Хотя все три движения равномерны, они отличаются друг от друга. Автомобиль движется быстрее всех и первым доедет до пункта Б, затем туда приедет велосипедист и наконец дойдет пешеход. Следовательно, равномерные движения этих трех тел различаются быстротой движения иначе говоря скоростью.